Добрый день, дорогие друзья! Вы просмотрели видеоролик, который мы вам представили. Это современное устройство, гаджет. Устройство пока еще не имеется в продаже, можно только сделать предзаказ на это устройство. Устройство, несомненно, интересное. А новое оно что-то, конечно же, внесет в виде, как работать с этим устройством, но по функциям все это уже давно имеется как будет работать вот эта охранная система но соответственно они не показывают что это может устройство охранять а просто для слежения за своими домашними животными за детьми на видео показано что этим устройством пользоваться легко что не нужны никакие провода просто включил кнопку нажал и оно работает на самом деле требуется зарядка скорее всего он даже на проводах будет работать Постоянно. Потому что аккумулятора хватает, я думаю, что на приблизительно на час. Устройство интересное. Хотелось бы его увидеть реально, потрогать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца это видео. До скорой встречи, друзья!